третья серия многие ждали эту третью серию конечно же я в этом уверен в общем то я думаю мы, вы уже услышали мой новый звук мой новый микрофон очень хороший микрофон я вам чуть позже расскажу что это за микрофон на стриме когда-нибудь но не в этой серии потому что как бы мы тут сами пришли не микрофоны обсуждать, а делом заниматься. Итак, я думаю, вы уже заметили по мини-карте то, что я отстроил башню. И вот таким вот прекраснейшим образом она выглядит. Сейчас у вас будет вот такой вот очень красивый обзорчик на мой домик. Честно говоря, я строил этот дом очень-очень долго. Эта башня мага капец какая дорогая. Господи, она, наверное, стоит дороже айфона. С учетом того, что я эту башню строил по туториалу. Два дня. Да, пока у меня был сломан микрофон, и я не мог для вас записывать видео, я отстраивал вот эту вот башню целых два дня. Это было очень трудно, это было очень сложно, но это того стоило. Итак, ребята, давайте я вам проведу рум-тур по этому прекраснейшему месту. Итак, мы вот заходим через главный вход. У нас здесь стоит собака, наш главный друг. Единственный... Потому что никто не собирается приходить в этот летсплей из моих друзей. Но да ладно. Здесь у нас получается вот такая вот интересная конструкция. Это у нас целый один этаж, разделенный на два этажа. вот здесь у нас хранятся разные вещички. Я их еще не отсортировал. Но это пока что, ребята. Здесь у нас получаются разные печки. где мы, Ну, в общем, место, где мы с вами будем, собственно заниматься обычными делами, то есть домашняя рутина, можно сказать. Хозяй, хозяйство. Поднимаемся по лестнице. Здесь у нас второй этаж, он пока что вообще не обустроен, потому что этот этаж будет для мода Electro Blobs Wizardry. Вот, я потом... Тут должен будет стоять специальный алтарь, ну, типа, он выглядит как эм, со Вот здесь у нас получается балкончик, на котором будут начинаться наши серии я буду здесь буду стоять начинать и собственно это наше жилое помещение где мы будем сами спать в принципе мы еще тут я задекорирую вне серии просто мне времени не хватило видосы надо выпускать по графику а не один раз в неделю Саш угу, вот так вот в общем то ребят в этой серии мы с вами будем продолжать изучать том крафт кстати, специально для Томграфта здесь есть вот такая вот пристройка. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Вот здесь мы вот. заходим. И вуаля, вот такой вот местечко у нас здесь. В принципе, я считаю, это красиво очень. Здесь мы можем создать теорию. Разные. Теперь тут, кстати, все видно, наконец-таки. Это уже хорошо. Пока я тут базарил, уже вечер наступил, поэтому предлагаю пойти нам поспать все таки Потому что... Ночью очень много тут стрёмных монстров. Полтергейсты начали спавниться прямо возле дома. Вне серии я, кстати, собираюсь сделать ферму. Я не хочу показывать вам это на серии. Это магический летсплей. Зачем мне показывать вот эту всю домашнюю рутину? Кстати, я наконец-таки дополнил свою сборку. Добавил мод на миникарту. А еще засунул сюда damage индикатор. Наконец-то, ребята. И 100 лет не прошло. Нам... Нужно будет сейчас с вами... Хотя нет, мы с вами будем сейчас изучать Таумкрафт, зачем нам переодеваться-то? Нам сейчас нужны будут листы, тростник и все в этом духе. Листков я не вижу, тростника я тоже не вижу. Хотя я в прошлой серии тоже половину всего не видел. Но да ладно, я так понимаю, у нас вообще тростника нет. По-моему, мы его с вами эм, прокаркали в первой серии, когда сражались с магами из мода Электроблобс вижу Ладно, окей, мы сейчас с вами отправимся на поиски тростника вместе с нашим Рубином. Я не стал делать новый опрос, потому что, ну, как бы извиняюсь, это магический летсплей. Вот у нас собака. О, кстати, я же мне серии рыбу наловил. Давайте кота сами приобретем наконец-таки у того мужика. Заодно оставшееся мы с вами пережарим. Итак, вот наш житель из специального мода. Одиннадцать рыб опа, Кнап а можно по-русски? Пожалуйста, и мы в принципе можем с вами забрать кота. Я хочу рыжего ой. А ты чё рыжий-то? Я хотел этого. Ты, кстати, за нами ходить будешь, нет? Кошка с нюхом, стопья с бинсету. Это ты типа здесь сейчас обитать будешь? А как тебе домой это забрать? Как ее домой забрать с собой? Она будет за нами ходить? Или ее надо приручать? Я не понимаю, что с ней делать. Типа, во-первых, почему она белая? Я не хотел себе белого, я хотел себе рыжего кота. Он, кстати, будет идти за нами, нет? Давайте проверим. Он за нами не ходит, ребят. Нам что, нового кота покупать? Что нам с этим котом-то делать? Как его забрать? Это не его дом. Фак, я хотел рыжего. Че за говно? Я еще его неправильно поставил. М -м -м. Классно. Давайте наловим тогда еще четыре рыбы, придем к этому мужлану и купим еще одного кота. Я так понимаю, мы с вами не сможем поесть нормальной еды. У нас разгрузочный день на яблоках. Знаете, чтоб лишнего не набрать? Еще спортом занимаемся тут. Прекрасно. Физкультура, ребят. Так, привет, житель! Ой, я пришел пожрать. Так. Вы что, вместе заорали? Ага, блин. Ой, ты что? Шелтер воркер. А ты что так засветил, Саш? Охереть, блин. Вы видели это? Я шокирован. Забираем пшеницу и уходим отсюда, да? итак куда мы тебя засунем то ну предлагаю его засунуть как бы на третий этаж потому что эта кошка слишком дорогая для нас или лучше не здесь блин я даже не знаю куда лучше она тут сейчас не скинется нет не скинется нихера я думал ты в хату зайдешь а ты это там Охереть. Давайте у нас все животные будут внизу. Почему бы и нет, правильно? Просто она будет вот здесь у нас наверху тусоваться. Черная. Мы типа этой будем. Ведьмочкой Сабриной. А это наш кот Салям. Все, зовите меня теперь чем? Ведьмочка Сабрина. Пишите в комментариях все. <смех> блин а он что делает его дрессировать можно по-моему там что-то продавал наш э, чубрик но мы потом с вами сходим посмотрим что он там продавал еще надо посмотреть обзоры по этому моду, потому что я вообще фиг знает, что эти коты делают. По-моему, по это вообще какая-то декорация. Просто мобы добавили и все. Конечно, мне бы хотелось рыжего, но черный кот, магический летсплей все-таки. Ну, как бы, ну, так интереснее. Если что, кота на шапке перекрасим. Не проблема, ребят. Я дизайнер, я все умею. Итак, нам нужно будет сейчас с вами взять таума Кстати, вот бумага, я что-то ее сразу-то так не приметил почему-то. И сейчас мы с вами будем делать наши первые исследования. Так, Рубин за нами тут пускай бегает, я не вижу смысла его сажать. Это а будет сидеть весь Let's Play. как это было раньше. Создать теорию. У вас закончилась бумага. Подождите, можно мне еще раз? Подождите, что я делаю? галимоведенья? Я даже не прочитал! Стоять! Вот так вот сделаем. Вы проводите ряд случайных экспериментов, чтобы узнать, сможете ли вы обнаружить что-нибудь. Вы получаете от 10 до 25 очков прогресса в совершенно случайной категории. Классно. У вас закончилась бумага. Размышления. Вы тщательно обдумываете все то, что уже успели узнать. Вы получаете 25, 25 очков прогресс, равномерно распределенных между всеми текущими категориями и берете дополнительную карту. Универсальная теория. В момент создания вы видите связь между всем тем, что сейчас изучаете. Весь ваш текущий прогресс будет равномерно распределен определен между всеми открытиями и допустимыми категориями, а также дополнительная категория получит полный бонус на завершение исследования. Um, чтобы взять, чтобы взять. Давайте универсальную теорию возьмем. У вас закончилась бумага. У меня больше нет бумаги, поэтому мы сейчас с вами немножечко уменьшаем наш интерфейс. О, ой, я тут стекло забыл засунуть. Ладно, окей. Ой, господи, что-то мы с вами сделали. Что-то ужасное и невероятное. Но, по-моему, у нас должно, должен был быть тростник. Давайте еще раз с вами посмотрим. Пока что я никаких ни бумаг, ни тростников не вижу. Ладно, давайте пойдем искать это все. Давайте еще с вами переоденемся, потому что... Этот мир кишит разными монстрами, которые поджидают нас на каждом углу, ребята. И нужно быть осторожными, потому что в любой момент на нас может вылететь огненный дракон и поджарить нас к чертовой бабушке. Вау! Нихера тут пещера, слушайте-ка. Я предлагаю нам туда отправиться как-нибудь в следующей серии, потому что нам нужны ресурсы все-таки как-никак. Как бы, у нас их очень мало на данный момент, несмотря на то, что у нас 25 уровень. Это все я набил благодаря кирпичам. Но, черт возьми, эта шахта просто огромная. Итак, в принципе, мы сами собрали то, что нам сами нужно было. К сожалению, прописать скилл я не могу. Во-первых, потому что я не могу прописывать сейчас какие-либо команды. А во-вторых, у меня вот эта вот собака на хвосте. И, к сожалению, если я пропишу килл, то она не телепортируется к нам в башню. Кстати, насчет огненного дракона, которого я хочу как бы завести себе. Я пока что не знаю, какого именно, ну, из какого именно мода я собираюсь э, себе э, дракона приручать. Либо из мода Ice and Fire, либо из мода Dragon mounts. Dragon mounts вроде, да? Да, Dragon mounts вроде. Вот, либо вообще из двух, чтобы, знаете, у нас прям была такая о, драконья ферма, ну не ферма, загон для драконов, вот, амбар какой-нибудь такой и все у нас будут разные драконы отбросить категорию основы вы осознали что категория основы несущественно для вашего текущего исследования больше не будете получать прогресс категория основы или доставать связанные с ней карты но свой текущий прогресс ней вы не потеряете универсальная теория завершить все, мы создали сами какую-то теорию, поэтому мы сейчас с вами заходим в Тауманомикон. Наблюдение за небесами. Итак, сейчас вы можете поставить на паузу, а я все быстренько вот это вот прочитаю. А, мы тут сами не нажали первые шаги. Завершить. Итак, и мы можем сами сделать тут таумометр. Для этого нам понадобится золот... 4 золотых слитка, стеклянная панель. В принципе, ничем эта штука у нас не отличается. И еще нам нужны будут все кристаллы. К сожалению, у нас всех кристаллов нет. Я так понимаю, мы именно в этой серии пойдем в шахту. Для того, чтобы добыть побольше ресурсов, кристаллов и тому подобное. Именно шестого кристалла у нас с вами нету, кстати. М -м -м. Это очень классно, ребят, с вами. Кстати, мы будем сами делать волшебные палочки. Мне стало интересно. Я, короче, не знаю, будем мы сами делать а, палочки или нет, но, скорее всего, нам придется их крафтить самим. Все-таки, как никак, мы сами не начинающие маги, мы, в принципе, понимаем, как это все делается, но я не уверен в том, что это как бы можно сделать. Поэтому давайте мы сами сейчас заглянем вот сюда, что это такое. Золотая статуя Лилит. Емпануться. Что за хоррор? А тут нет что ли волшебных палок? их убрали? Чего-то я сейчас не допонял. Почему тут нет никаких жезлов? Ибо я реально уже. Ой, как все жесткое мое. Ой, мы дверь сами открыты оставили. Сейчас к нам заберется какая-нибудь човерла и все и капсданом. Мне моей собаке и моему коту. Кстати, напишите ему в комментариях имя, потому что Салим, хотя Салим это уже прекрасно звучит. Все, нашего кота зовут Салим. Можете не писать. Напишите в комментариях, кот Салим, привет, добро пожаловать в нашу семью. Нереально, черный кот это очень круто. Ой, господи, а это зомби горит. Покер. Итак, по-моему, эта шахта где-то здесь должна быть. Бо -бо вот она, вот она, вот она. Ой, блин! Тихо! А, пф. Можем сделать десант. Потом нам самим десант сделают. А можем, знаете, как сделать? Сука, он еще уходит, пидорас. Можем его выманить на солнце, короче. Вот здесь стоить будем. Давай, давай, что там не сделаешь? Подождите, там кто-то есть? В воде какая-то хрень. Он что, не горит? А там что за хрень тогда плавает? Подождите. Кто здесь? А, это стрелы! О, господи, я думал, это уже мобы. Окей, ладно, короче, я не вижу смысла его как-то там это. Если что, зарегинимся. Поставим на мирную. Сейчас мы его только... Ой, блядь. Гандон. Десант! Так, все готово. Освещаем территорию. Ай! Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Так, ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо. Ну-ка! Так, пошел вон. Кошмар. Устроили тут. Беспредел. Нам теперь регенится. Все, стоим тут, пока не зарегенимся. О, кстати, у нас есть лук. Нам выпал лук. Еще один лук, кстати. Так вот, те кристаллы нам не особо нужны. Нам нужно найти определенный кристалл. Я так понимаю, он здесь самым редким будет. Ой, ну как же не без приключений, да? Ой, это что? Это, по-моему, гранат, да? Да, это гранат. Ой, там, а, это мышь летучая. Подождите. Если сейчас кто-то сюда упадет, то мне будет жопа. Я видел какой-то красный, какого-то, ну, вы видели по миникарте, да? То есть рядом что-то есть. И это что-то явно к нам настроено не особо дружелюбно. Это не что-то выпало. Как мы могли подумать. Опа, сейчас смотрите-ка, что мы тут сами нашли. Это шахта майнера. Е, -е мы нашли сами шахту майнера. Это очень хорошо, с учетом того, что у нас нет ресурсов. Тут как бы мало того, что... Кристаллов будет довольно-таки много. А они нам нужны, кстати. Так еще и мы с вами можем найти алмазы. Вот тут гранат. А, это киноварь. Ну, ртуть, проще говоря. Так, вот здесь вот у нас аметисты. Там уголь. Нам уголь не нужен особо сейчас. Здесь пусто. Опа, первый сундучок с лутом дымовая бомба рельсы о арбуз ядовитая бомба гранат семена арбуза саженцы что это по ножи целителя что они делают а у нас сколько они дают плюс 5 броня я слышу паучков я так понимаю, там недалеко. Там еще злобный маг! -мо, ребята! Сейчас будет очень весело, я так понимаю. Потому что маги из Электроблопс свижи Это еще та хрень. А, все, да. У него дохуя сердец, ребят. У нас даже. У нас сердец даже не столько. Столько нет, точнее, хотел сказать, не столько. Блин, какого черта он здесь заспался Я думал, они только в своих этих башнях появляются. Он еще зарегинился. А я не регенюсь уже. Мне надо жрать яблоки. Он еще ушел куда-то. Ой, блядь! Ой, он прям за нами. Гайс, что делаем? Он не такой тупой, как эти мобы. Можно, в принципе, попробовать его зарашить. Хотя это плохая идея. Ой, блядь! Так ты пидорас! Он еще регается! Ой, блять! Давай! На! Да, мы его зарашили! Что-то у меня аж сразу этот проснулся. Жаргончик мой любимый. Вот этот задротский. Так, нам нужен определенный кристалл, а там до херыща мобов. Я думаю, вы это видели, да? Вот это вот нашествие там было целое. Ой, там еще один. Что ж так, вас тут много, блядь. Еще... Огненный попался, пидорас. Окей, удачи. Ой, блядь, тихо, тихо, тихо. Блять, мы сейчас духнем. Ой, блять. Блять, блять, блять. Ты еще та, сука. Ай, блять, давай. Совсем немножко, давай, одно сердце. Там еще слепотон мне наложил говнюк. Я вообще ничего не видел. Я надеюсь, там больше нет этих злобных магов. Пожалуйста, скажите, я просто хочу посмотреть, что у вас здесь есть. Вот это мне сейчас повезло. Опять эти, что ли? Да ладно. Наконец-то я нашел эти кристаллы. Господи. И ста лет не прошло, ребят. Капец. Ужас. Мы теперь и умирать можно спокойно. Хотя мы с вами на хорошей высоте. В принципе, если мы тут умрем, у нас тут останется point, Поэтому давайте мы с вами пропишем... I kill Хелп. Все, Мы с вами дома. Итак, вот у нас там отображается точка смерти. Она, кстати, очень сильно мешается. Можно потом как-нибудь прозрачность понизить? Итак... Нам сейчас нужны будут все эти кристаллы, которые мы сейчас с вами выложили. Как раз вот это вот все мы с вами сюда засунем, потому что это все нам как бы не особо нужно. Ой. Раз, два, три, четыре, пять и шестой. Вот у нас. У нас нет золота, ребят. У нас нет с вами золота. Я забыл про золото. Я совсем забыл про золото. Я его не собирал. Кажется, в этой серии мы с вами не сделаем то, что мы планировали с вами. Поэтому, я думаю, мы это с вами сделаем в следующей серии. И если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Саша Ари. Всем удачи и всем пока.